Музыкальный канал, музыкальный канал. Да, мы с вами на музыкальном канале. Вот он какой музыкальный канал. О, oh бэйби! Мы поем здесь! И все любят нашу музыку! И всем привет! С вами я Рамбел. Сегодня я еду на соревнования со своей командой. Какой команды? Ты еще участник. участник. Всем привет! Я Это... не участник. А есть если... большой, <свечу> каша, а Покрой. Покрой. Мы Могут. будем мы едем в Славянск. Да. А, да. ну, мы А да, вставай с нами. Ну где? Да, без Она возьмет и загадит нам А, сумка, да. А, ты Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Скажите, Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Если кто не знал, я хожу на танцы на бегу. Большой блогер. Да, юный бой, это нам для истории. Мы да. да. а сейчас. Ну, сейчас, ты не снимаешь? Да, да. Товарищ Большой будет проводить ритуал. Мы сейчас любим. мы его, мы его будем сейчас да. симулировать. Я хочу чтобы Нет, чтобы он нормально выступил, он замерз. Больно. Большая это будет на твоем канале. сколько у тебя там подписчиков, близко? это много. Сколько с города? С города очень много. Очень много. Он направил хотя бы куда? Куда ты направил? На себя. Да, на себя направил. У него уже нет блогера великого. Ну где рядом? Ну значит где-то у Может дорогу перешла? Время восемь. Ну как бы, не смешно. Сильно реально. Она нормально. Да, только Дети, а когда этот Хэллоуин? <сёк> Завтра, <сёк> последний <сёк> день. Завтра. <сёк> Я буду снимать видео <сёк> про Хэллоуин. <Halloween. сёк> про Хэллоуин буду да, снимать. <сёк> Один а любимая зеленая? А? Про улицу. А где я себе Ты его уже себе рожу сделаю и буду раздавать листа. бы Наталья Владимирович подарила на Прикольно. Большая, я сделала подписку на твой канал. А, да. Я буду смотреть его буду. Ну, Эля! Эля! Ну давай быстрее, наликол! Давай быстрее, на ритол! Пришел человек, давай. которого все ждали. Все, стали большая, давай. Давай. Мы сюда. самые лучшие. У нас все получится. Мы самые лучшие у нас. Да ладно. Всё получится, мы нас... самые лучшие. У нас все получится. У -у -у. Диана, это был наш ритуал. <толк> Молодцы. Теперь все берем большая снега. Да. Берем. Так, ребят, мы продолжаем видео. Сейчас будем подходить к автобусу. Кто не знает, мы едем в Славянском соревновании по хип-хопу. на канал. Да, этот. Я буду снимать Хэллоуин с Рэнди. Ждите этого ролика. Может это видео выйдет позже, но сейчас в данный момент 30 число. А 31 Хэллоуин. 31 я сниму видео, и, может я его выложу немного позже, потому что мне надо его смонтировать. У меня времени нет. Извините. Всё, мы залазим в О, Нет, не вот тут хорошее качество, да? Аркаж, задавай, Мы еще в тут зайдем. Сейчас мы идем. Ну, Я знаю. О, тетя Наташа. Здрасте. Здравствуйте, блядь! Здравствуй, здравствуй! Здравствуйте! привет! привет, привет, привет. А давай, привет, а давай да, ка да, под конец. Вот да, да, да, сюда. Давай, давай быстрее, быстрее. Сюда. А мы рядом, мы рядом. О, О, Это Аркаш, Аркаш. аркаш. Так. самая мощная Это мое место, когда А я вот там, вот все. мы выезжаем. Я, я посоветую, что мы на 10-й школе мы едем. Мы ежей да. в Славенском танце, в соревнования, будем забирать первое место. Да. Что, я буду танцевать по вытальецю, Юетт. Кстати, у чувачков. Всем привет, ребята. Она с Да. да. Шо, поехали я да. болею. Ладно, я остановлю видео. Итак, ребят, мы прибыли на то место, которое, на котором мы хотели танцевать. Вот оно. Я не знаю, мы в каком-то. Это не то место. Мы просто сидим и ждем учителя. Ну я знаю, но мы в университете сейчас каком-то. Да потому что тут очень много столов. Если встать, гляньте, Доски покажи. Там все есть. Класс. Давайте продолжим, когда я переоденусь и когда все будут танцевать. У нас перерыв. Как думаете, можно ли выиграть Mafia 3, CSGO, это 5 и кучу других топовых игр и горячих новинок последних лет? Только на streamcase.ru вы можете это сделать. Streamcase — это рай для геймеров, где у каждого есть шанс выиграть крутую игру всего за 65 рублей. Не пропусти свой шанс. Ссылка в описании. Louder. <gasps> Мы сидим в кранах в окшу. Ко? Ко, кто сидит в кранах в окшу? Идем им. Маши, маши, маши даболы. Эй, синтез. like a ball Oh yes I keep the bank rolling Like a ball, Shipping lean big paper holy like a ball, You know we got it like Извините, Таковы традиции, брат за извините. Дело тут не в принципах, брат за извините. Все, хватит извиняться брата, брат за брата. Значит, будем драться, брат за брата, извините. Таковы традиции, рад за извините. Дело тут не в принципах, брат за извините. Все, хватит извиняться брата, брат за брата. Значит, будем драться. Сан за брата, извините. Таковы традиции, дело здесь не в принципах, и не бомбиться. Я хатош до брат за брата. Без базара Так уж надо Тут такие правила Поломать любого гада Извините вы меня Но может я совсем другой Может не похож на брата Выбрал путь совсем иной Кто-то скажет Бог с тобой Среди нас ведь нет Судей мой брат меняется Так же как и все люди Но одно осталось Брата брата до конца Я за него всегда Пусть останусь без леса Вместе мажем с конца Поговорим о жизни Вроде я все сказал но ну а в душе Все кисть это вот так Все идет и мы на месте Вместе не стоим, идем куда-то, ждем чего-то И очень мало спим, очень редко видимся Ну а выпадает случай, извини меня, братан Но на сердце перешгучий Брата, брата, извините, таковы традиции разобраться брата, извините, дело тут не в принципах разобраться брата, извините, все Хватит Извиняться, за брата, брат, за брата, брата, значит, будем драться, брат за брата, извините. таковы традиции, рад за брата, извините. Дело тут не в принципах Брат за брата, извините. Все, хватит извиняться за брата, брат за брата. Значит, будем драться. За брата, брата нет выхода. Но держаться надо. Кто-то поменяет мнение. И станет лишь за правду. Значит, по-любому, завтра все станет по-другому. Извините, поворот. Но кто-то бьется за основу. По-другому мысля, выбирая путь другой изменяя числа повернуть назад домой а брат прика же Не неста если ментов наряд как бы не пришел к нему он тебе всегда рад может сделал что не так может что не так сказал брат остается братом как бы кто не поменял извините вы меня брат из брат, скажу я снова извините вы меня отвечу я за это слово также вспомню снова каждого и как все было как кидала жизнь но помогала мудр сила как земля ловила всегда выручал брат как бы не было Хренова, его полный расклад Брат за брата, извините, Таковы традиции, брат за брата, извините. Дело тут не в принципе, брат за брата, извините. Все, хватит, извиняться, за брата, брат за брата Значит, будем браться, брат за брата, извините. Таковы традиции, брат за брата, извините. Дело тут не в брат за брата, извините. Все, хватит извиняться, за брата, брат за брата Значит, будем драться. извините, таковы традиции. разобраться брато, извините, Дело тут не в принципе. Брато, брато, извините, все хватит извиняться. разобраться разобраться